Ракетные комплексы «Ярс» приняли участие в подготовке к Параду Победы. В рамках подготовки к военному параду на Красной площади 9 мая 2022 года механизированная колонна парадного расчета пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» совершит марш из пункта постоянной дислокации в городе Тейково, Ивановской области по федеральной трассе М-7 через Московскую кольцевую дорогу в подмосковный населенный пункт Алабино расстояние около 400 километров, говорится в сообщении ведомства. Накануне Минобороны разослала журналистам пригласительные письма с предложением рассказать о марше военной техники для подготовки к Параду Победы. 25 февраля 2022 года приглашаем вас подготовить репортаж о марше пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса ЯРС тяковского ракетного соединения в населенный пункт Алабина для участия в военном параде на Красной площади. Сказано в приглашении. Личный состав и техника Тяковской ракетной дивизии участвуют в военном параде на Красной площади с 2008 года. В подмосковном Алабине на площадке, имитирующей Красную площадь, проходят подготовительные тренировки техники и военных к параду, чтобы в апреле начать репетиции в Москве. Водителям многотонных комплексов за время марша пришлось маневрировать по дорогам с интенсивным движением гражданского транспорта. Часть пути пролегала по Московской кольцевой автодороге МКАД. Некоторые водители сделали фото ядерных комплексов и выложили в интернет. Позже в украинских телеграм-каналах стала распространяться фейковая информация о том, что ерсы якобы направляются на территорию Украины, так как на них отсутствовала праздничная символика — Георгиевская лента. Сначала начала спецоперации по защите населения Донбасса от обстрелов украинских силовиков интернет заполнили многочисленные фейки, которые впоследствии разоблачались. Так было с видео об атаке Украины российскими системами ГРАД. Пользователи отыскали первоисточник и выяснили, что видео, которое выдается как свидетельство российской агрессии, было сделано в прошлом году во время военных учений РФ. Ролик был опубликован 27 апреля 2021 года. Фейком оказалось видео о массированном обстреле Мариуполя. Видео российской атаки распространилось в соцсети TikTok и набрало уже более 4 миллионов просмотров. В социальных сетях 25 февраля разоблачили фейк о российских диверсантах в Киеве, который распространила замминистра обороны Украины Анна Моляр. Информация не нашла подтверждения, более того, в ряде телеграм-каналов опубликовали видео, указывающие на то, что ролик постановочный. Разоблачению подверглась еще одна видеозапись, на которой под видом военных действий на Украине демонстрировали кадры из популярного шутера «Эрмо-3». В конце ноября 2021 года в Козельском ракетном соединении Калужская область провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты ЯРС в шахтную пусковую установку. Ракета устанавливалась в шип с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции проходили в течение нескольких часов. Комплексы ЯРС в январе текущего года офицер США в отставке Brent тут назвал одним из пяти самых опасных видов российских вооружений. По его мнению, Россия наращивает мастерство в области ядерного оружия, оснащает ядерные ракеты гиперзвуковыми планирующими машинами и совершенствует ударные вертолеты и ракеты класса «Земля-воздух». Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.